No place to go. Новый год. Замечательное время, в котором ты можешь запросто в усмерть объесться Оливье и лежать полумёртым из-за передозировки детским шампанским, если ты конечно раньше времени не взорвешься от какой-нибудь шальной петали своего друга, если не всё сразу. Балдежное время, а главное весёлое. Очень волнительная вся эта семейная суматоха из-за украшения дома гирляндами, а также готовкой этих самых салатов и закупками килотон мандаринов. Также стоит упомянуть эту замечательную атмосферу нового года и просто приближающегося большого праздника. В общем, хочу пожелать вам счастья, здоровья, чтобы все ваши мечты сбывались и дела шли хорошо, а также надеюсь, что все студенты сдали сессию с первого раза. И тут встает вопрос, что вообще будет новенького на канале, начиная со следующего года? Ну, по тематике канала все останется по старому, я все так же буду делать видики на темы, которые мне нравятся, но с одним но. Если вы конечно предложите в комментариях классные темы, по которым можно будет снять ролик, то милости прошу, через некоторое время ролик с вашей темы будет на канале. Также я периодически буду затрагивать всякие там игровые темы, на которые тоже можно будет поговорить. В общем, следующий год будет весьма продуктивным, в этом я уверен. И напоследок, хочется сказать вам, что какое бы дерьмо с вами ни случилось, какие бы проблемы вас не мучили, они лишь временный отрезок вашей жизни, и в будущем вы будете вспоминать их с улыбкой на лице. Не будете делать ошибки и не слушайте тех, кого не уважаете лично вы. Надеюсь, следующий год будет, ну, хоть немного, но полегче. А на этом я не прощаюсь и с наступающим.